Убрала горб, в 70 лет она убрала горб, который у нее образовался от той, э, той нагрузки, от той жизни и от бухгалтерской работы, э, 40-летней бухгалтерской работы. А убрать в таком возрасте, э, в костях, произвести изменения, и это можно. Поэтому, когда приходят люди, э, даже в более молодом возрасте, чем я, и начинают жаловаться,